Я включаю. Так, и продолжаем. Да? Итак, мы с вами остановились на том, что мы в буклете прямо и отмечаем вот эти шесть точек, пишем 1, 2, 3, либо мы тестируем индивидуально уже в блокноте, да? в тестовом отмечаем ароматы. Далее, когда мы наносим ароматы, мы делаем акцент на том, что это французские духи, что они концентрированные, поэтому, девочки, не трем, делаем несколько взмахов рукой, да, и тогда уже слушаем аромат с кожи. Либо с блотера, блотеры, чтобы у вас были подготовлены, если человек хочет именно вдыхать с блотером. И объясняйте, в чем разница, да, человеку. Если вы слушаете с блотера, вы слушаете аромат в чистом виде, но очень важно, как он будет открываться на вашей коже, потому что у каждой кожи есть ну, свой PH, своя биохимия, и индивидуальные ароматы, особенно наши натуральные, да, в них ходят натуральные компоненты, будут играть по-своему, поэтому вам обязательно нужно будет послушать на себе, если вы захотите приобретать эти ароматы. Итак, вы говорите о том, что аромат вдыхает медленно, Через 1-2 минуты лучше после нанесения с закрытыми глазами, чтобы посторонние да, образы не мешали более яркому восприятию аромата. Если такая возможность ситуации уместна, то вы об этом говорите. Если нет, человек слушает аромат, вы говорите, послушайте аромат, какие эмоции он у вас вызывает, поделитесь впечатлениями, то есть вы сразу даете обратную связь, вы задаете вопросы. Вот. Для лучшего восприятия ароматов вам поможет стакан воды. Это тоже лучше уже при личной дегустации ароматов, когда вы подбираете и объясняете человеку, что во время подбора аромата кофе не используется, потому что оно тоже идет, э, э, дает мелкодисперсионную пыль, да, кофейную, которая попадает на обонятельные эпители и мешает правильному восприятию аромата. Поэтому это ошибочно, это миф, что... Кофе помогает перебить аромат. Оно просто наслаивается, потому что более яркое. И также искажает э, впечатление от аромата. Поэтому лучше сделать несколько глотков воды. Так, идем дальше, дорогие мои. О чем вы еще говорите? Вы говорите о том, что это парфюмерия высочайшего класса. С содержанием натуральных компонентов. Благодаря этому парфюмере такого класса приобретается индивидуальный да, оттенок на каждой коже. И помните, друзья, что у нас нет тех же самых, что в магазине и так далее, да, в бутиках и так далее. Это ароматы в стиле, да? Брендов их это ароматы для любителей. Коллекция аромавиз, да, в номерной именно в номерном исполнении по мотивам брендов. Это ароматы-близнецы брендов. Это ароматы потомки, можно использовать такую фразу, но это не те же самые, что в магазине. И если вы уже работаете по брендам, то будьте готовы, что люди будут обязательно сравнивать. И вот здесь вам придется ответить на вопросы, которые они задают. Да? Друзья, это не те же самые, у нас разные производители, да, и мы периодически... Наши команды, наши партнеры ездим во Францию, в ГРАСС, к нашим производителям, лично с ними общаемся. У нас идут прямые поставки с города ГРАСС. И у нас есть возможность всегда знать о составе ароматов и о том, как они звучат. Все необходимая документация у нас есть. Вы можете посмотреть на сайте, либо в офисе компании, да? если кого-то интересует. Поэтому э, наши ароматы в стиле. Или по мотивам. Да? Поэтому вы используете эти фразы. То есть у нас идут концентрированные духи. Вы приобретаете туалетную воду, парфюмированную воду, и, как правило, они звучат в одном диапазоне. Духи же имеют несколько фаз раскрытия, вы об этом Проговаривайте во время того, когда люди тестируют, слушают ваши ароматы. Даже если они не задают этих вопросов, вы сами даете эту информацию, чтобы люди понимали, с чем они имеют дело. Дальше. Вам необходимо выучить и применять это после нанесения аромата на кожу. Возьмите человека мягко за руку, заботливо, да, если человек не против, если вам удобно, вы рядом. И вы можете сказать, вот сейчас, пожалуйста, давайте мы послушаем, вернее, подождем, пока аромат будет открываться, я вам расскажу, например. Вы говорите, а вы знаете, да, как формируется цена на аромат? Вы знаете, почему в магазине ароматы дороже, нежели у нас напрямую прямой производителя? И вы вот здесь можете дать небольшой блок о том, как формируется цена. Можете рассказать о том, что пока... Вот мы работаем напрямую да, с производителем, и парфюмеры создают для нас только ароматические композиции. Именно поэтому мы не рекламируем, мы не переплачиваем за дизайн флакона, за бренд флакона, мы не переплачиваем за рекламу флакона. Все, что входит в расходы, это именно цена за сам аромат и за его пересылку. Здесь у компании есть своя линия по разливу патентованное, где работают специалисты, наполняются флаконы, уже готовые композиты в, в, в флаконы, наши, и вы показываете наши флаконы, да, чтобы у людей была примена, картинка, понимание, что они не с брендовыми имеют дело, а именно с номерной коллекцией. И вот за счет этого у вас есть возможность пользоваться качественными французскими духами по выгодной цене, экономи 60%, на рекламе, на брендинг, на дизайне вот этих вот флаконов духов. И показывайте нашу красивую упаковочку обязательно. Люди с удовольствием могут потрогать, взять. Я даю в руки. Это тоже очень хорошо работает как маркетинговый ход, потому что люди, когда уже в руках подержат, у них прям желание больше появляется обладать тем, что они держат в руках, особенно если аромат им нравится. Дальше. То есть, вот смотрите, когда человек послушал ароматы, дальше вы спрашиваете, как вам аромат, да? Понравился. Какой аромат? А, это уже сейчас, секундочку. Да, поделитесь вашими впечатлениями. Что вы думаете об аромате? Не спрашивайте, чтобы человек однозначно одной фразой отвечал. Пусть он немножко постарается вам сказать о нем чтобы вы его лучше понимали, и дальше вы можете еще задать, а вам аромат свежее, или наоборот, вам дать более насыщенный аромат, да вы же смотрите на реакцию, вам нужно понять, чтобы у человека глаз загорелся, улыбка появилась, понимаете, чтобы у него желание любви к аромату проснулось, и когда вы увидите это в глазах, все, вы попали в точку, ему понравилось, и вот здесь вот происходят вот эти вот как раз продажи. Да, он говорит, о, вот этот понравился аромат. Вы видите, что человек уже доволен. Дальше вы можете предложить в этой тональности несколько вариантов, используя опять же ту технику да, по порядку, куда мы наносим на точки, чтобы вы сами не запутались прежде всего. И также в буклетике фиксируется, потому что мы работаем сейчас на холодном рынке да, с холодными продажами. Вот, дальше. Вы наблюдаете за человеком, видите, какие ароматы ему нравятся. Там же в буклетике можете плюсики отметить, какой аромат понравился, а минусом, который не очень подошел ему. И на каком аромате вы останавливаете его внимание. Дальше вы завершаете уже после общения, да, вот, допустим, по блокам, когда вы поговорили, вот, допустим, какой тут блок есть еще, вы можете рассказать, от чего зависит стойкость аромата, как продлить стойкость аромата. Вот эта тема очень интересна. А как же сделать они стойкие? Вот первый вопрос у людей. И я говорю всегда сначала о том, что да, это категория духи девочки, то есть они соответствуют классу духов, поэтому 6-8 часов звучания здесь обеспечены. Дальше вопрос – это только подбор аромата, чтобы вы остались довольны, чтобы аромат звучал красиво. А если вы хотите продлить его звучание, то нужно использовать некоторые такие моменты. Некоторые говорят, ой, я не только на тело, я еще на одежду на нашу мне так нравится, потому что этот запах потом стоит долго. Я говорю, совершенно верно, натуральные ткани держат аромат дольше. Я говорю, влажные волосы, когда вот вы помыли свежие, да, слегка влажные, они тоже чешуйки, волос открыты. Если вы пообрезгаете аромат, когда волосы высохнут, чешуйки закроются и будут держать дольше аромат. Это тоже хорошо. Хорошая фишка на мех, на одежду. Но обязательно первые два-три дня вы определитесь с дозировкой аромата, чтобы не переборщить, чтобы они не так сильно приперно пахли для окружающих, чтобы вы поняли вот эту вот золотую серединку. Вы понимаете, когда вы будете заботиться немножко о вашем клиенте, ему будет приятно, у него возникает чувство доверия к вам. И он видит, что вы не просто ему там втюхиваете, впарите, а вы тут же уже с ним проговариваете какие-то моменты, нюансы, и ему будет хотеться с вами работать. Понимаете? Вот, То есть вы вот с любовью это делаете. Любое дело надо любить. Дальше. Вы можете рассказать, чем отличаются духи в масле от духи в спирту, что такое парфюмерный гардероб. Но это уже по ситуации. Как правило, такие продажи холодные, они происходят быстро. Особенно, если это первые контакты. Если вы, вас видит уже второй раз, третий раз, то здесь уже на доверительных отношениях более длительные могут быть общения и продолжения. Если вы видите сами, что вы уже немножко утомили человека, дали ему информацию, завершайте сами разговоры, говорите, что я буду в этом районе, еще как-нибудь зайду к вам, и мы с вами пообщаемся. А если вы надумаете раньше, да, звоните, я всегда на связи. А какой ваш телефон я вам могу позвонить, когда у меня будет акция, распродажи или еще что-то, я обязательно вам сообщу. И люди с удовольствием дают свои контакты, если они видят, что вы человек нормальный, общительный, не впариваете, не втюхиваете. Понятно? Так, дальше. Есть аромат, вопросы, которые заключают сделки. Какой аромат вам понравился больше? Кому? какой аромат вы хотите заказать готовы ли вы сделать заказ почему нужно задавать эти вопросы потому что ну как правило люди хотят чтобы вам уже завершили потому что они вроде как и хотят не хотят но вы их подводите к уже завершению вашего разговора либо вы можете спросить вам аромат 11 миллилитров либо 55 вы хотите два аромата или три аромата или один какой вам? Как вам? То есть вы можете поиграть с вопросами между чем-то и чем-то. Не обязательно делать, там берете или не берете. Понимаете? А человек, что берет, он обязательно вам скажет. Вам самое главное его подвести уже к его решению. Что он хочет. Вот, допустим, сегодня у меня уже есть люди, которые заказали два человека. Только я не читала, со сколькими людьми я поговорила. Но человек 10 точно будет. И два, два человека, которые наметили примерную дату, когда они хотят взять, связаться со мной и купить ароматы. Вот, другим я дала послушать ароматы, кому-то буклеты оставила, кому-то еще блотеры дала. То есть я вот такой задаток делаю. Я себе потом прихожу уже домой из спокойной обстановке фиксирую, где я была, с кем пообщалась, какие у меня телефоны есть. И вот эту картотеку, она у меня на листике лежит. То есть я отслеживаю, когда кому чего позвонить. Дальше идем, девчушки. Так, кто-то что-то хотел сказать? Вот, смотрите, если вы также можете подольше пообщаться с человеком, вы начинаете немножко их просвещать. Смотрите, вы говорите, девочки, вам не просто аромат должен нравиться, вы должны понять, какие эмоции вы испытываете, какие ощущения у вас связаны с этим ароматом, да? Под какие вещи подойдет этот аромат? Асессуары. Включен у нас микрофон, пожалуйста, отключите. Вот, куда бы вы пошли в этом аромат, куда бы вы его надели, да? Что бы вам хотелось сделать в этом аромате? То есть какая атмосфера вокруг вас? Что говорит о вас ваш аромат? Да, вы в нем какая? Такая нежная, романтичная, беззаботная, легкая, жизнерадостная? Или наоборот, вы в этом аромате такая представительная, серьезная, статусная, дорогая? да? Вот какая вы в этом аромате? И когда вы будете так говорить с вашим клиентом, он будет понимать, блин, она разбирается, она может мне сказать, вот посоветовать, понимаете? Вот не пытайтесь именно просто э, играть в ноты, да? Некоторые говорят, ой, я там люблю, чтобы было там в аромате там почули, жасминчик ли я, хочу, что там ландыши были. Вот вы говорите, ну замечательно, а вот какой он аромат, немножко расскажите о нем, да? Вот, то есть вам не надо угадывать ноты да, по составу, что там находится, а вам нужно человека переключать на эмоции, на чувства, на его восприятие, мироощущение, окружения. Ну и, собственно говоря, дальше вы заключаете уже, за завершаете ваш разговор и в завершении определяетесь с днем, когда вы встречаетесь, с оплатой. Если человек уже делает заказ, тут у вас... Смотрите, есть несколько способов. Первый, вы можете сказать, я работаю по стопроцентной предоплате, либо я работаю по предоплате, какую сумму вам сейчас удобно внести. Даже если она говорит, ой, я сейчас не могу, а вы можете сказать, ну, если даже вы предоплату сделаете 100 рублей, то, собственно говоря, я буду знать, что я могу заказать и уже заказ вам оформлю, чтобы он приехал. Вот. Либо вы можете уже, как говорится, понимая, что человек настроен серьезно, говорить, что вы придете там завтра, послезавтра, принесете нужный аромат и, собственно, произойдет обмен. Да, вы товар, он человек деньги. Дальше. Пойдем. Сейчас. Ой, пересохло. Ну вот блоки, да, ответы на вопросы, которые я там писала, да, вот они у меня следующие блоки, это вы рассказываете, что французские духи открываются в три ноты, говорите, как формируется цена на аромат, от чего зависит стойкость аромата, это все вам нужно дать, знать, как продлить стойкость аромата, да, куда лучше наносить аромат. Также, смотрите, некоторые наносят в область шеи, и они чувствуют себя тогда удушливо, если это насущенные ароматы. Вы им предложите наносить ароматы ниже, на талию, либо на подол, чтобы аромат был более мягкий и опутывал. Потому что бывает, что человеку нравятся яркие, насыщенные ароматы, но он их долго слушать не может. И чтобы он мягче, нежнее звучало, определить с дозой, да, с дозировкой два пшика, и областью нанесения аромата. Тогда аромат будет звучать более мягко и красиво, и не будет раздражать. Чем отличаются духи в масле от духов в спирту, также объясняйте человеку. Если человек интересуется, и у вас дошло дело до масел. Да, то есть есть люди, которым не нравится сильный шлейфовый аромат, и а есть ситуации, в которых нужно иметь только нательный аромат. В таких случаях можно комфортно использовать как раз масла. Либо масла могут использовать люди, имеющие аллергические какие-то реакции на спирт. Да, любое парфюмерное масло можно наносить на да, чувствительные участки кожи, да, на интимные зоны. И э, попадание спирта как раз оно здесь нету, и человек чувствует себя очень комфортно. Если, опять же, дошло дело до, что такое парфюмерный гардероб, вы также можете хорошо сказать, как специалисты, сказать, что парфюмерный гардероб – это набор ароматов, каждый из которых имеет свое предназначение, допустим, для офиса, для работы, для выходного дня. Для какого-то специального выхода или вечернего выхода, для каких-то романтических свиданий, может быть, для праздничного случая. Вот сейчас мы готовимся к Новому году и людям хочется праздничный аромат. И они прямо с удовольствием ищут праздничный аромат. Вот, можете подсказать, порекомендовать и, и вкусно о нем рассказать. Я, допустим, когда наношу ароматы, я рассказываю немножко о нем. Я говорю, посмотрите, вот этот аромат любимая женщины, он такой нежный, он такой изящный, он такой чувственный аромат. В этом аромате можно позволять себя любить, да, быть э, нежной женщиной. Вот, чтобы мужчина захотел о вас заботиться. А вот в этом аромате, да, у вас прям энергия, у вас будет чувств радости. Он такой праздничный, в нем хочется танцевать, радоваться. То есть вы можете о каждом аромате рассказать, исходя из своих предпочтений. Понимаете, девочки? Вот. поэтому вот такие Рекомендации. Я надеюсь, что я рассказала вам полностью о цикле продаж, и мы можем в следующий раз с вами поговорить конкретно уже о тест-драйве. То есть он и в подборе индивидуальном, когда вы уже тет-а-тет -а -тет сидите в офисе, дома у своего знакомого, либо еще где-то в кафе уже у вас индивидуальная встреча. И вот как вот тут происходит подбор аромата. Он, в принципе, похож, но немножко есть различия в индивидуальном подходе, когда вы уже формируете у человека вкус, когда вы ему формируете парфюмерный гардероб, когда вы уже ему более глубже э, знакомитесь с этикетом э, ношения э, ароматов, да, с культурой ношения ароматов. И вот здесь он уже перед вами открывается, кто он, что он, какая у него семья, чем он занимается. И вот здесь происходит более близкое знакомство уже. И вы становитесь, ну, фактически такими друзьями клиент-наставник, э, когда ваши могут э, клиенты очень длительное время с вами общаться на протяжении многих лет и только у вас покупать ароматы. Вот. Тогда мы вот эту следующую встречу проведем с вами, ну, например, в понедельник вечером. Удобно? Так, я... Останавливаю демонстрацию.